Привет, это Дарья Герлейн, основатель союза застройщиков Геленджика. Отвечаю на самые часто задаваемые вопросы, на самый животрепещущий вопрос, а сколько на самом деле зарабатывают риэлторы в России на сегодняшний день. Прибыльно это или неприбыльно, и где взять реальные цифры? Смотрите. Давайте пойдем вначале по комиссии по стоимости полученных денег с одной сделки и по количеству сделок, то есть как может расти доход риэлтора и как это связано с тем регионом, в котором он находится. Самая минимальная стоимость комиссионных – это оплата труда за совершение одной сделки либо застройщиком, либо человеком-собственником жилья, которому вы помогаете продать. Минимальная стоимость – 50 тысяч рублей. Это в самом э, маленьком городе, где, в принципе, продается недвижимость. На секундочку, если мы с вами сравним 50 тысяч рублей со средней зарплатой по большинству регионов нашей страны, мы увидим, что это уже выше среднестатистической заработной платы. А как может эти комиссионные расти? Например, допустим, в маленьком городе самая маленькая комиссия самой бюджетной квартиры будет составлять 50 тысяч рублей. Для примера, допустим, в городе небольшом тоже 75 тысяч населения, таком как Геленджик, например, комиссия составляет от 100 000 до 140 тысяч рублей с одной сделки. Если мы с вами посмотрим например такие города как екатеринбург ростов краснодар новосибирск где больше миллиона людей жителей но при этом это еще не москва еще не питер то комиссия там составляет тоже в пределах от 100 тысяч рублей до 150 тысяч рублей бывают бюджетные варианты в эконом-классе где комиссия может составлять 80 тысяч рублей но не меньше ну и самые интересные рынки конечно же потому что там много продукта много потребителей покупателей это Москва и Питер. И тут уже разбег одних, самих комиссионных может быть очень большой. Во-первых, есть сегмент эконом, есть бизнес, есть премиум. И в экономии в москве например стоимость комиссионных услуг может составлять это 100 150 тысяч рублей если мы идем уже в сегмент бизнес то это уже 300 500 ну 700 тысяч рублей примерно в таком диапазоне если мы берем с вами премиум то тут стоимость ваших услуг может варьироваться до бесконечности но в среднем это в районе полутора миллионов рублей это то как вы можете влиять на свой доход управляя рынками и сегментами эконом премиум бизнес ну и это уже ваше решение, с какой, э, с какой недвижимостью вы будете работать. Но также вы можете влиять еще на количество сделок в месяц а самый минимальный результат для риэлтора от которого особенно ничего не требуется и он не считается супер там семь пядей во лбу и там супер звездой например в отделе продаж в агентстве недвижимости это минимум 2 две сделки или два договора в месяц это абсолютно посильный результат при условии того что у человека очень низкий уровень компетенции и ему еще очень много времени надо для того чтобы собраться с мыслями уговорить себя встать пойти не бояться там или что-то еще поэтому рассчитывать сделать при обучении одну сделку в первый месяц это ребята даже слишком просто сложным это знаете в какой момент может стать из моей собственной практики когда сам человек берет и нагнетает краски говорит о это очень тяжело страшно опасно на самом деле это более чем просто Средний менеджер в первые 3-4 месяца своей работы, когда вот это вот самый такой момент, когда он набивает опыт, набивает базу, когда он привыкает и прям становится на рельсы и уже через 4 месяца человека можно считать достаточно профессиональным в этой сфере. Для него нормальный результат это 2-3 сделки в месяц, Это абсолютная норма. Если человек делает меньше сделок и оправдывает это тем, что а, сложно, я только новичок, поверьте, это не та сфера, где для старта нужно много времени. Ну и хороший результат человека, который считает себя профессионалом на этом рынке, который больше четырех месяцев, больше четырех-пяти месяцев работает на этом рынке, нормальный результат это 4-5 сделок в месяц. То есть средний результат, например, в моем отделе продаж это четыре сделки на продавца в общем по отделу продаж, но есть звездочки так называемые. Эти девочки умудряются делать а, в среднем 7 сделок в месяц, 8 сделок в месяц, а, 11 сделок. Вот у нас девочка делает каждые 3-4 месяца, она выходит на 11 сделок. И была даже одна девушка, которая за месяц сделала 20 сделок. Но также вы можете еще и работать с инвесторами. Это когда один человек покупает несколько единиц квартир. А теперь давайте займемся простой элементарной математикой и просто перемножим количество сделок на средний чек. То есть минимум, что вас в этой сфере ждет, где бы вы ни находились, это 50 умноженное на 1 или 50 умноженное на две сделки. То есть это от 50 до 100 тысяч рублей. Это ваш минимум. А если вы понимаете, что это ваше и у вас все хорошо получается вы действительно тратите на это свое время и работаете качественно как только вы выходите на средний результат 3-4 сделки и допустим мы считаем с вами уже не самую маленькую комиссию а среднюю комиссию это 100 тысяч рублей то тут уже цифры действительно такие к которым нужно некоторым людям привыкнуть это получается 400 500 тысяч рублей заработок в месяц но ну и также есть абсолютные звезды люди которые работают либо на очень интересных рынках таких как например рынок москвы и в премиум сегменте это люди, которые действительно могут позволить себе очень дорогие машины, которые живут в самой дорогой недвижимости, и они уже могут зарабатывать, например, с трех-четырех сделок, не особенно напрягаясь и уставая, а со средним чеком, например, миллион-полтора уже 3-4-5 миллионов рублей в месяц это максимальный потолок и это такой вот уровень профессионализма высокого, к которому стремятся, наверное, все перспективные риэлторы, которые чувствуют себе силу и которые выбрали эту сферу не для того, чтобы просто перебиться, а для того, чтобы стать лучшим. Но увеличивая свой результат лично в этой сфере, работая а, индивидуальным риэлтором, а, вы по ним должны сразу понимать, что у вас есть и плюсы, и минус. Первое. Плюс в том, что от вас а, зависит ваш заработок и, в принципе, вы сами контролируете свое время, а минус состоит в том, что рано или поздно время в ваших сутках заканчивается, и вы не можете преодолеть определенный потолок, который вы вот, например, для себя установили. 8 сделок, например, в месяц. И вы понимаете, что физически больше вы уже делать не можете, потому что вы хотите, чтобы у вас были выходные, чтобы ваша семья вас видела, но при этом вы понимаете, что вы чувствуете себе силу, что можете делать денег больше. И дальше уже начинается другой путь. Путь не просто риэлтора, а путь предпринимателя. Человека, который организовывает группу риэлторов, создает для них настолько комфортные условия, что вместе этим людям работать выгоднее, чем по отдельности. И это тоже целая наука, но она, поверьте, постижима. И делая раз, делая два, делая три, делая четыре, совершая все шаги правильно, не меняя местами, вы ну, просто без вариантов получите тот результат который будет описан в конце ну и как пройти этот путь от индивидуального риэлтора до предпринимателя, владельца собственного агентства, собственной группы, который зарабатывает уже значительно больше, чем может позволить себе один человек, какие там есть плюсы какие есть опасности, которые нужно правильно обойти, чтобы путь действительно оказался гладким, ты узнаешь на моем онлайн курсе бесплатном это риэлтор путь к успеху, поэтому обязательно следи за письмами, потому что все ссылки на наши вебинары будут приходить к тебе в письмах. С тобой была Дарья Герлейн, основатель Союза застройщиков Геленджика. И до встречи на курсе.